Почему мы здесь? Откуда мы появились? Это самые долгие и нескончаемые вопросы. Это история, которую мы не можем рассказать без одной вещи, которая прочно соединяет нас с обширным космосом. И эта вещь – это свет. Сквозь свет мы можем увидеть всю историю Вселенной и узнать, как все это начиналось. К тем древним лучам света, посланникам далекого прошлого, несущим с собой историю, историю возникновения Вселенной. Поднимите глаза к ночному небу, поймайте свет и прочтите историю Вселенной. Разве это не прекрасно? Мы часть Вселенной. Разве это не прекрасно? История Вселенной – это и есть наша история, которая основана на волнах света. Волна за волной, за волной света, всеми цветами радуги, цветами радуги. Свет может перенести нас в прошлое. Так мы станем виртуальными путешественниками во времени. Ночь наступает, все темнее и темнее, темнее и темнее. Разве это не прекрасно? Взгляните в небо и поймайте свет. Звезды рождаются вдали от нас. Чужие миры, созданные гравитацией, звезды, что светятся светом тысячи солнц, и огромные бурлящие галактики. Эти волны света, посланники со всего космоса, и сквозь них мы открыли чудеса нашей галактики, замороженные во времени. Поднимите глаза к ночному небу, поймайте свет и прочтите историю Вселенной. Разве это не прекрасно? Мы — это часть Вселенной. Разве это не прекрасно? История Вселенной — это наша история. Волна за волной, за волной света, всеми цветами радуги, цветами радуги, волна за волной, за волной света, всеми цветами радуги, цветами радуги, миллиарды и миллиарды солнц светит небе. История Вселенной основана на волнах света. Поднимите глаза к ночному небу, поймайте свет и прочтите историю Вселенной. На этом данное философское видео подходит к концу. Если оно было вам интересным и познавательным, то обязательно ставь лайк и подпишись на канал. Присоединяйся к нам и расти вместе с нами.